Обман 2019, боеводское разрешение на работу в Польшу. Всем привет дорогие друзья, с вами Антон Белюк и канал Work and Life. И сегодня я расскажу вам о совершенно новом виде обмана людей, которые желают поехать на работу в Польшу. Да, если вы не хотите быть обманутыми, хотите поехать в Польшу, трудоустроиться легально, при этом сохранить свои деньги, то устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Ситуация еще в прошлом году выглядела своеводскими разрешениями на работу так, что существовало и существует до сих пор множество фирм и агентств различных, как в Беларуси, так в России, так и в Украине, которые сотрудничали с подставными или же фальшивыми польскими фирмами, которые... Держались на плаву только за счет того, что оформляли людям э, разрешения в разрешения на работу, приглашения на работу, ну и собственно продавали их дальше фирмам уже украинским, э, русским, белорусским, те в свою очередь продавали эти разрешения и приглашения людям, около 300 евро стоило и стоит воеводское разрешение на работу. Без труда можно было его купить, открыть рабочую визу на год и поехать в Польшу на работу, но уже на другую работу. То есть, естественно, не на фальшивую фирму, от которой воеводская, а виз труда. Можно было поменять работу, на которую вам хочется просто переделать обычное освещение туда. Это занимает всего неделю и почти ничего не стоит. В общем, таким образом у вас была рабочая виза на год, открытая по воеводскому разрешению на работу, с которым вы могли без труда менять работы в Польше. С этого же года Ситуация кардинально изменилась. Теперь воевоздка, каждое воевозкое разрешение привязывает к тому работодателю, от которого оно сделано. Если у вас воевозка сделана от Липовой, от фирмы подставной, так сказать, которая чисто занимается изготовлением таких приглашений и разрешений и вы его купили, ну, соответственно, вы выкинули деньги в мусорку и остались обманутыми, потому что, естественно, вы поедете устраиваться на другую работу, где вам скажут, что по этому воеводскому приглашению с этого года мы вас трудоустроить не можем, вам нужно делать, либо переделывать воеводское заново полностью, либо же ехать там на, на родину и дождаться коридора, если у вас есть, чтобы уже сделать обычное разрешение полугодовое на работу и приехать, либо же вы вообще приехать не сможете на работу в Польшу, если если вы гражданин Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и так далее, потому что граждане этих стран могут ехать только по воеводским разрешениям, ну а соответственно купив такое вот разрешение от э, фальшивой фирмы, вы выкинете деньги в мусорку, друзья, то есть в этом году фирмы продолжают эти действовать, которые действовали еще в прошлом, продолжают, я не говорю, что все, но многие продолжают продавать в воевозке разрешения на работу людям, пользуясь тем, что люди не знают, многие люди не знают изменений в законе, и люди, соответственно, продолжают покупать эти разрешения, таким образом попадают на обман мошенников. Пишите, пожалуйста, побольше комментариев под этим видео, что вы думаете насчет всего услышанного увиденного. Будет полезно почитать, о каких, возможно, еще нововведениях знаете. Также хочу напомнить, что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. Уже не первый год я трудоустраиваю людей только на достойные работы в Польше. Это совершенно официально и легально. Ознакомиться с подробными списками всех актуальных работ в Польше вы можете без труда, пройдя по ссылочкам, которые находятся в описаниях к этому видео. Также мы делаем под многие наши работы воевудские разрешения на работу, которые у нас стоят не 300 евро, а всего 250 злотых. И это будет воеводское разрешение под реальную вакансию, которую вы захотите. Также делаем временные карты по быту совершенно бесплатно помогаем вам оформиться и подать на карту побыту. Поэтому советую вам, конечно же, обращаться ко мне. Ну, а на этом я буду закругляться. Еще раз напомню, поддержите трансляцию лайками, поделитесь ссылками на мой канал с друзьями. Подписывайтесь, конечно же, на канал, если не подписаны. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции и видосы на моем канале. Но ну, а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!